Приветствую вас, мои родные! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для каждого знака зодиака. А буквально вчера, 1 апреля, мы провели 4 встречу, на которой я давала детальный прогноз на апрель для каждого знака зодиака, а также еще детально мы рассмотрели прогноз по каждому году рождения. А бонусом для всех стал прогноз на год по каждому году. А каждый получил не просто прогноз событий, а еще и как нейтрализовать негативные события и Конечно же, самое вкусное, как усилить желаемые. Также был дан подробный вибрационный фэн-шуй, как я это назвала пока. Во всяком случае, хотя бы понятно, что это и о чем. И я в деталях рассказала, какие стороны света, в какой области вашей жизни вредны, почему, как, самое главное, устранить опасное влияние, а также, какие стороны, для какой сферы вашей жизни можно использовать. И, конечно же, секреты того, как это усилить. Четыре часа теории, без перерыва. Мы даже не успели разобрать вибрационные активации. Это определенные действия, которые активируют вибрации человека, земли, соединяют их вместе для исполнения ваших мои родные желаний. Это дополнение я обязательно дам в письменной форме. В еженедельных прогнозах, конечно, вы не услышите всех этих секретов, которые помогут каждому человеку сделать жизнь еще более счастливой. Поэтому мы оставляем возможность приобрести запись встречи. Тем более уже люди обращаются, кто-то порекомендовал, кто-то смотрел и рассказал, насколько было интересно и полезно. Поэтому люди пишут, и мы, конечно же, для всех для вас оставляем возможность приобрести запись встречи. Ссылка на запись находится под этим видео на нашем канале в youtube а уже 5 мая я приглашаю вас на живую онлайн встречу где вы не просто сможете сами участвовать в живой встрече а узнать из первых уст сразу все секреты но и задать свои вопросы которые будут появляться так что 5 мая мы вас приглашаем на а на следующий прогноз, ежемесячный прогноз, который теперь будет проходить ежемесячно, с подробными секретами и описанием всех деталей на месяц. Ну а теперь прогноз на неделю для тельца. В начале недели я рекомендую тельцам уделить время своему здоровью. А профилактические мероприятия, массаж, закаливание и любые процедуры, которые будут усиливать а, ваше здоровье, они позволят вам его укрепить и предупредить а, любые заболевания, особенно простудные, характерные для этого времени года. Также это очень хорошее время для изменения режима дня, перехода на более интенсивный и а, более производительный а, режим. Со среды и до конца недели в партнерских отношениях в семье будет все складываться замечательно. Это отличные дни для семейных торжеств, для совместных поездок, участия... Может быть в свадебных церемониях, обрядах, венчания. То есть любые семейные праздники ваши или ваших друзей. Семейным парам очень важно на этой неделе поддерживать теплый микроклимат в семье и заботиться об уюте в доме. Если вы находитесь в поездке, то можете познакомиться с человеком, который в дальнейшем станет вашим партнером по браку или по бизнесу то есть если одиноки то вы имеете все шансы встретить свою половинку либо партнера по бизнесу продолжая тему отношений хотела бы добавить на этой неделе чувства тельцов будут расцветать узы любви становятся прочнее невиданная рука судьбы будет буквально убирать с пути все препятствия которые могут появиться а к природной привлекательности, которую начинают сильнее подчеркивать обстоятельства, я рекомендую добавить сознательную заботу о внешности. И обладая столь мощным оружием, вы окажетесь практически непобедимы. А в случае любовной конкуренции, вы заставите соперников принять вас серьезно. 7-8 апреля это... Прекрасные дни для романтических выходных, для совместного путешествия. Воспользуйтесь этими днями. А сейчас о карьере и финансах. У тельцов на этой неделе могут возникнуть осложнения на работе. Возможно, вы будете поставлены в трудные условия, когда у вас будут ограниченные возможности. Не исключено, что к вашей работе станут Присматриваться, более, проявлять более пристальное внимание представителей фискальных властей или начальства. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки, имейте это в виду. А в конце недели хорошее время для профессионального обучения и обмена знаниями обмена опытом ну что мои родные такова неделя для вас и конечно же я напоминаю что вы можете приобрести прогноз на месяц детальный прогноз с огромным количеством рекомендаций ссылка здесь под видео на нашем канале в YouTube. также вы можете всегда заказать у меня индивидуальный прогноз на неделю подобный этому где я дам такие детальные рекомендации на каждый день общая тенденция дня отношения и финансы, или по одной какой-то сфере жизни детальный прогноз на месяц, где я распишу вам каждый день, что вас ожидает и как себя в общем-то предостеречь от каких-то необдуманных поступков. И, конечно же, мы всегда вам благодарны за ваши лайки, за ваши репосты, за ваши комментарии. Смелее действуйте, не жалейте рук, а более активно. Чем активнее вы, тем интереснее мне с вами общаться и записывать для вас интересные видео. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда в числе первых знать о выходе нового видео, нового прогноза или ответов на вопросы. С вами была Елена Тегурова. Нежно вас обнимаю и, конечно же, обещайте стать еще больше счастливыми пока пока мои родные